Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Белыч, и сегодня мы поговорим о вот такой вот красивой оперативной памяти Patriot Viper Black RGB. В моем случае это два модуля по 8 гигабайт, с частотой в 3200 мегагерц, со вполне стандартными таймингами 16, 18, 18, 36. Будем встречать не по одежке, а по уму, так что начнем не с внешнего вида, а с начинки, но внешний вид обсудим уже в конце. Итак, на моей Z390 Aorus Master память на XMP профиле запустилась без труда, причем я пробовал эту память также на B550 Aorus Elite и там результат был такой же, так что по поводу работы из коробки ничего плохого сказать не могу, за это поставим жирненький плюсик. После запуска Typhoon Burner показал, что эта память идет на микроновских чипах, но речь не о микроне И и не о микроне H, а о куда более простых одноранговых Эйдай чипах, поэтому ждать великих достижений в плане разгона от них, честно говоря, не следует, но кое-что выжить из памяти все-таки возможно. Максимум, которого мне удалось достичь на своей плате, это 3466 стабильных мегагерц. На 3600 память тоже запускалась, но достичь стабильности, к сожалению, не удавалось никакими способами. После того, как я определился с частотой разгона, оставалось лишь посмотреть, насколько удастся ужать тайминги В результате лучший вариант оказался на уровне 17, 19, 19, 38 Я также чуть-чуть пошаманил субтаймингами И в итоге удалось увеличить пропускную способность памяти, ну и при этом снизить задержки Во всяком случае, согласно тесту, который дает Аида так что память, конечно, не Best of the Best, но вполне годный среднячок. Плюс 200-300 МГц выжить можно. И да, я встречал упоминания в сети о том, что есть такие же модули с чипами Samsung BiDay. Так что тут, как и обычно, силиконовая лотерея. Неизвестно, чьи чипы вам попадутся и насколько повезет с биннингом. То есть насколько хорошо они будут разгоняться. И посреди Samsung BiDay сейчас также много вариантов, которые гонятся очень плохо. Ну это друзья, что касается начинки. Теперь давайте поговорим о внешнем виде. Моя память была в черном цвете, но есть такая же и белая версия. У данной памяти, как вы видите, есть подсветка, RGB, все как и положено, синхронизация и со всеми известными материнскими платами, то бишь со всеми их приложениями. На гигабайте все синхронизировалось хорошо, есть даже свой особый режим с переливами светодиодов. Он работает как базовый режим, то бишь режим сразу из коробки. Есть у производителя и свое приложение для управления подсветкой, так что вы можете пользоваться тем, что вам удобнее, и тем, что вам больше по душе. По поводу совместимости и синхронизации у меня лично претензий нету. Однако, друзья, я заметил одну вещь, которая мне не понравилась. При включении того самого режима базового перелеме цветов между соседними светодиодами возникает ощущение, что вот у нас горит середина, а вот вдруг резко зажглись края. Хотелось бы, чтобы переход был более плавным. Мне кажется, что такое ощущение создается отчасти из-за дизайна плашек, которые как бы разделены на три части. Вот эти двумя черными вставками. Но опять-таки, друзья, это мои ощущения, вы впору согласиться с ними или нет, тут каждый решает сам за себя. И да, нужно сказать, что во всех других режимах, в статике, или в обычном цветном цикле, или в дыхании, все в целом отлично, все плавно, никаких проблем я тут не вижу. Выглядит зачетно, выглядит all right. Вот как-то так, друзья, вот такая вот память, не знаю, что тут еще можно рассказать. Что касается стоимости, то цена средняя, порядка 7500 рублей. Для примера, модуля G-Skill с теми же параметрами, из линейки Trident Z Neo или Trident Z RGB, то бишь с подсветкой, обойдутся вам где-то на 1000 дороже. Ну а Data Spectrix и Neo Forza Mars обойдутся на 1000 дешевле. Так что цена хорошая, но не самая низкая, конечно же. Ну а ссылку как на эту память, так и на варианты с меньшей и большей частотой я по традиции оставлю в описании под роликом. Все ссылки будут даны в крупном отечественном магазине CityLink, там достаточно низкие цены, большой выбор, но магазины есть почти во всех уголках нашей необъятной страны. Есть также доставка товаров, что может быть актуально в столь непростое коронавирусное время, так что если вам что-то приглянется, то можете смело приобретать. Также в магазине постоянно действуют разные скидки и акции, так что ловите момент и покупайте с выгодой для себя. Ну а наша память уже отправилась победителю новогоднего розыгрыша на канале, надеюсь, что скоро она до него дойдет. Ну а с вами как всегда был Белыч, коротко, но я надеюсь, что по существу. Если видео вам понравилось, то подписывайтесь на канал, жмите лайки и удачи вам, друзья.